С добрым утром, гонщики С добрым утром Вот бурая зачистила, сочка зачистила, в паре идут. шалман начинает работать угу. молодцы О, жучки уже начинают пахать во всем сизы сизы вот начинает пахать Ух, красота ляпота от вот молодежь, снимать. Ух, молодцы. Пепельная поперла. И опа, опа, и опа, и... Эх ты, ну что ты? Жучка молодая начала вставать. Красота. Что скажешь? Сиреневый начал же прыгивать, а тамбуры <смех> вверху башни, как отбойный молоток. Ух, жучок, жучок. А сиза, сиза начинает, сиза, вот она, она. чубатенькая. Ух, будет пахать. Ух. Посмотрим, посмотрим. Их. Ну, вот это вот, Сочка начала включать уже столб. И вот хвост открывает от уха до уха. И бура я начала хорошо столбить. Молодцы. Ну-ну-ну-ну. Но, но, но, но. эта жучка запахала это осман ноги стал выпячивать тоже спускается как вертолет вниз ровно Ох, хвост топырит. Ох, молодец. Сейчас доленяет. О, начинает. Она уже. Октябрь начался. Отрываем. Вот сегодня прошло годня одна начала отрываться, но. Немножки включила уже. Сегодня погода изменилась. Сильно. Но ничего. Все нормально. Все нормально. Летать будем. О шуршат. о шуршат. Ух, ух. Вот красота где, они неописуемая. Вот тебе октябрь. Начало сезона по традиции. Начинаем гон. Ну, давайте, давайте. Вроде как долиняли уже. Ну, молодцы. О, жучка начинает. Молодцы, молодцы. Че сказать. О, начинает плясать, еще не долиняет, уже ножки врубает, ну ничего, скоро подождем, подождем, подождем, подождем немножко, вот так, начинаем потихонечку куролесить. Тембашка, а, садится как. А Ну-ка, а, ножки врубает, ух, и проворачивает. А сейчас долиняет и пойдет. жучок, вот он, он, начинает дрыги свои врубать полетел сизая, но погодка сегодня не ахти. Ночью молодежь, для нее это хорошо, начинает кувыркаться на хвост. Все, скоро станет на свои места. Ух, как она пошла. О, подходят. Долголеты там. О, разбились на две и Кто-то не выдержал. Здесь хвостопады внизу летают. Но, о, хорошо. Но давай, давай, давай. О, молодцы. Так, во, вот так вот надо садиться. Во. Так. Все, садимся. О, какой-то задрался, на хвост падает. Жучка начала плясать. Начала играть. Но, ну, но, ну, ну. Ух, хвост держит, хорошо. Ой, молодец. Начала. Эти тоже идут на низ, на снижение. Астерика. вот начинает, начинает тарахтеть. Но ну, начинает, начинает тарахтеть, начинает тарахтеть. Ух, как крыло держит. Ну все, давай садимся. сочонок <свят> забрался на точку сегодня молодой и пошел вот молодец молодец красава а эти задрались сарика Ух, а? ушли от это поднялись они вот они поднялись а это хвостопады Опа, начинает начинающие Хвостопады, вот а там, вот высоту набирает, а давай домой уже. Гребанные хвостопады, поперли, начинает, а эти идут на спуск домой. Топорики. Давай, давай, давай, давай. Сейчас начнут играть, типа, прот тоже вверх. Автоматибашка ну, начала чистить. Молодая, надо закрывать ее. И греблю врубает, и все. Но. Ну. Молодец. Надо закрыть иначе потеряю. Слабо, слабо, слабо еще. Ну, давай, посадочку, посадочку. Посадочку, хватит уже. Что-то сегодня расчувствовались. В точку поднялись. Рановато. Боятся, боятся. Вот эта бурая через неделю покажет. Что-то такое невообразимое. Дырявый какой. Ну. Ну, дырявый какой. Это уже все маховые остались, только дойдут. Это бурая Красавица будет, как хвост держит. Ай, красавица! Ух. Молодец. Это старики. Это старики. Две голубочки, старушки, Я их проверить вынул. Одна бусинка, одна сиреневая. Пусть полетает перед закрытием. Ну вот долголеты уже появляются. Там пляшет. Пашут там. Начинает спускаться вот в зоне видимости. Появились. Это же 15 штук. О, встают, как там уже. А, вот 15. О, как хорошо стоит. кто-то там атаковал а вот он, он беркут подошел бояться да беркут подошел ну он-то не страшен для вас. Но зато поднял их. Ух, как поднял. Опять ушли. На высоту, на среднюю. А. а, а. Молодцы, молодцы. ложечки. Давай, давай, давай. О! Молодцы. Вот так вот летать надо.